Сметывание- временное ниточное соединение двух и более деталей примерно равных по величине. Помните, что при выполнении строчек временного назначения используют хлопчатобумажные нитки контрастного цвета. Приметывание- временное ниточное соединение мелких деталей с крупными, например, приметывание пояса к фартуку. Заметывание- Временное ниточное закрепление подогнутого края деталей. Например, заметывание низа изделия. Временное ниточное соединение деталей копировальной строчкой. Перенос намеченных линий и контрольных знаков на парные и симметричные детали. Обметывание. Постоянное ниточное закрепление среза деталей или прорези петли с целью предохранения от осыпания. Подшивание. Постоянное ниточное прикрепление подогнутого края изделия. Пришивание. Постоянное ниточное прикрепление одной детали к другой, фурнитуры и отделочных элементов к деталям изделия. Пришивание пуговиц, кнопок, крючков. Наметывание. Временное ниточные соединение деталей, наложенных одна на другую. Выметывание. Временные ниточные закрепления обточного и вывернутого края детали. Стежок. Ниточное соединение деталей. Строчка. Ряд повторяющихся стежков. Шов. Место соединения двух или нескольких деталей. Ширина шва. Расстояние от срезов деталей до строчки.